Друзья мои, всем привет! Мы находимся на Синеджи Глобал Форуме, пожалуй, самом масштабном бизнес-событии страны. 10 тысяч участников, мировые спикеры. И самое главное, здесь есть возможность не только послушать спикеров, сидя в зале, но еще и пообщаться с ними за кулисами, что я и планирую сделать. Hello. У каждого человека есть шанс. В любом случае, главное верить в себя, верить в свои возможности и э, всегда пробовать. Спасибо за позитивные слова. Пожалуйста, обращайтесь. Татьяна Котова, ex Viagra. Обычно, когда люди представляют себе бизнес-форум, всплывает картинка людей, которые мирно сидят и слушают то, что происходит. На же все по-другому. Такая неформальная обстановка, чем крутая история тем, что можно вживую посидеть, пообщаться с людьми, до которых в жизни мы вообще не дотянулись. Я, пожалуй, этой возможностью сейчас воспользуюсь. Она счастливая женщина. Мы, спор мы спорили о том, похоже я на Гамарасинсада. И мы решили узнать у вас, как у судьи. Мы выросли на ваших путиках. И как вы думаете uh oh you want to be more popular <laughs> maybe in russia only <laughs> everyone should try you know you should come hear me speak tonight I will just talk about how we started the show and we didn't think anyone would watch it and when we find out I, I didn't know it was popular in Russia and I don't know why you like it or что вы получаете от этого, но мы просто делаем шоу, мы работаем в комнате, и мы просто пытаемся других людей смеяться, и смеяться. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Не застал. Я с ней виделся, заходил к нему в гримерку. <связывая> И спросил у него, почему он косит под Радислава Гандапаса. Радислав Гандапас – самый известный в России специалист по лидерству, ораторскому искусству и лайф-менеджменту. Автор восьми книг и тринадцати фильмов. Самый титулованный бизнес-тренер России. Так, что он ответил? У, -у, -у. у него на этот раз ответа не было. То есть он снова... Э, да, я надеюсь, вот однажды все-таки ему придется ответить. Однажды, однажды ему придется ответить за все. Знаете, куда бежали все эти люди? Они бежали за Хабибом Нурмагомедовым. Мы тоже побежали, но Хабиб был Хабиб настолько стремителен, что мне кажется, просто еще в два раза более стремителен, чем во время боя с Макгрегором. Ни у кого не было шансов. Хабиб опять победил. И видя, какая популярность и какой дикий ажиотаж на Хабиба, я даже подумал, может быть, мне стоит своего сына назвать Хабибом. Пускай ему хоть немного перепадет. Что? Что? Какой Хабиб? Если я поняла, что мой муж, Остановился в развитии. Что мне нужно сделать? Какие упражнения давать ему? Я целый месяц ни хрена не делал. Валялся три недели после операции, колено опухло. И я нашел все хорошее оправдание, чтобы не тренироваться. В итоге, когда я сегодня встал на весы, я обнаружил там целых 120 килограммов. То надо сейчас будет скидывать вес и восстанавливать связку на колени. как ты тренируешься, это прям настоящее удовольствие, эстетическое. Я думаю, за это надо брать деньги с людей, просто за то, что они тренируются с тобой в одном зале. Особо талантливые товарищи уже умудрились написать мне. Ну что ты, бритовщик, засахарился, не побежишь себе полумарафон. Ребятушки, ни хрена подобного. Спасибо, что напомнили. Я все помню весной. Готовлюсь к тому, чтобы... Всем на преодолеть свою первую полумарафонскую дистанцию. Так что никуда я нахрен не слился. Вызов брошен, его никто не отменял. О, Я бы что-то, что Потому что finding or rediscovering something. That you know you might have done in your past, uh, you really enjoyed, and just stop doing it. But if you give uh, him or her a uh, an excuse to um, re-engage, that can really inspire uh, again. You want uh, <laughs> to <want a> <laughs> <laughs> yeah, yeah. yeah. uh, first? Uh, Maybe one <laughs> and one question. Uh, I'm a professional bodybuilder oh, and yeah. -champion, champion of the world, and uh, I have one question. What's your favorite exercise? Um, squat. No, uh, I want to It's not really good for bodybuilding, but uh, with the kettlebells, like okay, this. Okay. It's a good exercise. занят, мы решили подойти второму популярности Физа, в Физо привет. На московском аэропорту задержаны блогеры, которые очень неудачно пошутили. Молодые люди пытались пронести в здание терминала бутафорские ручные гранаты и пневматический пистолет. Куда едешь, брат? Ваалейкум, басурам. Да не пьем, девчонка, выехал покататься. Красивая. Посмотри сам. Ана. послушал? Хабиба чуть, -чуть послушал. Чуть-чуть. А Заехал кинуть салам. Пока я еще не кинул, но. Как, как, книгу? Как, Когда книгу Снегу, пока ну, придерживал, лежит. А, ну, слушай, это круто. увидимся. Ой. Было ли это легально? Ну, конечно, нет. Зато мы не знали, куда деньги девать. Mm -hmm. oh. mm -hmm. Mm -hmm. И как все это будет? В центре мишени знак доллара. Их бросают, и они прилипают. Они для того и созданы, чтобы их метали как дротики в мишень. Раз! Ребята, я признаю честно, сначала я планировал у Джордана подписать 100 долларов, но потом я понял, что это будет не патриотично и у меня есть огромное желание, чтобы наши купюры по номиналу стали такие же как доллары, поэтому... Вот эту купюру, 2000 рублей с росписью Джордана Белфорда, я разыграю себя в блоге. И пускай счастливому обладателю этой купюры она принесет такое же количество богатства, как было в свое время у Джордана. Друзья мои, у нас сегодня счастливое событие, мы приехали подарить вот этот сертификат Варда uh, Клаб, который мы разыгрывали уже для прекрасной Натальи. Привет! Привет! Элеонора! В общем, мы решили подарить вот такой классный сертификат VIP Hard warda а на месяц. Наслаждайся. Будем ждать твоих успехов. Постараюсь указать. А у меня, между прочим, есть второй сертификат, так что встретимся там. Ждите моих видосов. Цензура может не пропустить видео или на пилоне. Сори. Всем привет, Антон Бритов, на связи. Мы находимся за кулисами форума трансформации. Я здесь в рамках пандемии дискуссий буквально через полчаса буду обсуждать тему социальных сетей вместе с известными блогерами Мария Авдовиченко и Сергей Косенко нас не видел. Сереж, дежурная часть, программа. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Да, да. <гум> вот. Я могу все объяснить. Это просто было совпадение. Она, она сама положила это... руки. Да, <гум> <Она сама гум>. Я просто закрыл глаза и она, она, uh, она упала. Я, я да. жал на тормоз и Я <гум> Я нет, короче, я сидел. короче, короче, как-то так вот, в такой целостной интеллектуальной компании мы обсудим проблемы развития, а точнее, перспективы развития социальных сетей и бизнеса в социальных сетях в России. Сергей идет на сцену, Сергей, 200 метров до сына. Проходите, да, проходите, Сергей. Этот танец приносит деньги и удачи. Первый. Антон, <смех> иди. <смех> на, на Антон, давай к нам. Антон Руданов, основатель и лидер мужского мотивационного проекта Спарта. И у Антона Бритвы остается 15 секунд. 24, <связывая> Сережа, 23. Антон а, Миш очень лаконично. Да, Он я как человек, крат. которому осталось 17 секунд с вами находиться на этой сцене, скажу вот что. Вот вам для начала нужно решить, кто вы будете в этой жизни, потребитель контента или создатель контента. Единственное, что вас отделяет от успеха, единственное, что вас отделяет от людей, которые находятся здесь на сцене, это ваша лень. Я подрезюмирую. Все инструменты, все методики доступны. Нужно потратить немножко времени, чтобы разобраться. Зарабатывать в социальных сетях может каждый. Поэтому выберите, когда вы в этот поезд заскочите. Это можно сделать сейчас за 2 рубля, либо сделать через год за 30-40. У меня на этом все. Спасибо. Антон, это было это, это самое короткое, самое лаконичное, самое мощное выступление. Спасибо, Антон Бритва! Теперь вы все поймали! Вокруг шума полиции всех! Друзья мои, это было самое короткое выступление в моей жизни. Целых 17 секунд. За 23. этих 17 секунд, да, за 23, прошу прощения, мне было. И из 17 секунд, из 23, получается, у меня 6 ушло на представление. за 17 секунд я объяснил тему социальных сетей, то, как я вижу перспективы развития социальных сетей, бизнеса в социальных сетях. Короче, так долго я еще никогда в жизни не выступал. Просто это была самая яркая, самая запоминающаяся но мы двигаемся дальше.